Я знаю, тебе нужно больше, чем мой случайный звонок. С друзьями идти надо по душе, а я всегда поперек. Возможно, я вблизок кому-то понятен со стороны. Другим же совсем не трудно жить с чувством вины. Я вижу твою усталость, В ресницах прячешь, упрек. Шагать бы уверенно рядом, но я прохожу поперек. Конечно, ты не виновата, все это тяжелый недуг. Мы встретились, видимо, рано. Прости мне, мой маленький друг. Я стану сильнее и даже ссор вымету из головы. И мир назовется нашим, уже не с тобой, увы.